Всем привет! Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович, несмотря на публичность, усердно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. По крайней мере, у избранниках артистки почти ничего не известно. Любопытно, что в недавних интервью 40-летняя знаменитость утверждала, что уже созрела для брака и хочет родить детей, по некоторым данным, троих. Также она заявила, что у нее есть возлюбленный, Поклонники тут же переполошились и захотели узнать, кто же он такой. Выяснилось, что избранник младше певицы на 7 лет и является уроженцем Санкт-Петербурга. Некоторые половеры стали настаивать на том, чтобы звезда показала им будущего мужа. Да долго сопротивлялась, но все же несколько часов назад в сторис на личной странице Инстаграм Поптивы появилась совместная и весьма романтическая фотография с избранником. Но пользователям сети от этого легче не стало, поскольку на снимке мужчина хоть и присутствует, а вот разглядеть его лицо не представляется возможным, поскольку Анна прикрыла его лицо крупным смайликом. Как бы то ни было, поклонники надеются, что эти отношения таки закончатся свадьбой.